А, история это была, то есть, была, был предыдущий кризис, это было 10 лет назад, август, август 2000, 2008 года, я вот даже стрелочкой такой ну, пометил. А, здесь очень важно, чтобы было видно, чтобы слайд был читабельный, да? то есть, это еще раз 2008 год, акции Сбербанка падают в цене. То есть падает в цене со 115 рублей до 47 рублей. То есть падение составляет 55 То есть еще раз 2008 год. начинаем все мы так весело, бодренько, и цена Сбербанка падает с 115 рублей падает до 55 рублей. Я тогда работал в тройке, еще работал в августе, я еще работал в, в Казани, в октябре переехал в Воронеж, да, заместителем директора, и я, соответственно, прихожу к маме, говорю, слушай, мам, вообще шикардос, смотри, вот акция упала, да, упала на 55 процентов, соответственно, если мы сейчас акции купим, то в этом случае мы сможем заработать 134 процента при восстановлении цены. Представляешь, давай мы заложим квартиру, а как раз тогда разменяли квартиру с доплатой, да, у мамы была новая квартира, стоила она что-то в районе 4 миллионов рублей. Я говорю, давай квартиру заложим. Я возьму на себя ипотечный кредит под залог нашей же квартиры, то есть миллиона три дадут. Соответственно, если мы вложим 3 миллиона и заработаем там более 130 процентов, то есть, через, если взять кредит на 10 лет под 18,5 процентов ставку, ежемесячный платеж будет что-то в районе 55 тысяч рублей, а, а через год, когда цена на акции восстановится. да? то у нас получится, будет, мы заработаем 130%, у нас будет 6, ну, практически 7 миллионов рублей. Мы, соответственно, закроем кредит, да, и еще 3-4 миллиона рублей останется. Это 300 твоих пенсий. Мам, 300 твоих пенсий, то есть, в принципе, 25 лет можно там дополнительно получать пенсию. 25 лет не проживешь, так, окей, можно просто положить под 12% на депозит 3-4 миллиона рублей, и к своей пенсии 11 тысяч рублей, ты будешь 34 тысячи рублей получать пенсии. Ребят, смотрите, вот, вот оно, разумное мышление, то есть вот они доводы, ну круто же. Реально, в принципе, тогда мама бы располагала пенсии не 11 тысяч рублей, а, а там 45 тысяч рублей она бы получала пенсию. Хорошая пенсия. Не, не все госслужащие такую пенсию получают. Мама, конечно, у меня постарше, но этот вот взгляд был примерно такой и руки были вот такие. А вдруг все это упадет, я останусь без квартиры. А какие гарантии? А если не вырастет? А квартира моя, а вдруг ты не заплатишь, вдруг тебя уволят? А вдруг мы останемся тогда вообще без квартиры? Уже был МММ, да, да, да, да, да, уже был МММ, игрались в эти истории, сколько уж с этими акциями пообжигались все. Все, тебя в какие-то авантюры в... лезешь. Ребят, сказать, вот, ну реально, вот неокортекс, если мой изобразить визуально, это было примерно вот такая вот история, вот такая вот картинка. Теперь, соответственно, интересно ли вам, что было дальше? А дальше была вот такая вот история, да, то есть, если мы говорим, что все равно, хотим мы или нет, в определенный момент времени мы оказываемся в неизвестности. Что будет там дальше, Да, это неизвестность. То есть, есть ожидание хорошего. Да. Что будет на самом деле, никто не знает. И вот Если вспоминать 2008 год, то за этой неизвестностью стояло следующее. То есть, акции с 47 рублей упали до 13 рублей 17 копеек. То есть, падение составило еще 72%. И как думаете, что сказал бы рептильный эмоциональный мозг моей мамы, если бы мы действительно, ну то есть, мы не купили, никакой ипотеки не было, никакого кредита не было, потому что все-таки квартира мамина, да, у меня тогда еще ничего этого не было. Но если бы мама узнала, что акции Сбербанку упали на 72%, то вот это бы выражение, то есть, из разряда «я же говорил, я же говорила». А вот представляешь, что мы потеряли, то есть, что здесь нужно понимать, что если бы мы взяли в кредит 3 миллиона рублей, был бы ежемесячный платеж 55 тысяч рублей, падение 72 процента, соответственно, через год должны были бы по-прежнему 3,5 миллиона рублей, общий убыток 2,4 миллиона от кредитных денег, то есть, с 3 миллионов осталось бы 840 тысяч рублей. То есть 2,4 миллиона это убыток, долг никуда не делся, его по-прежнему нужно погашать. И выплачивать по 50 тысяч рублей еще 115 месяцев. И здесь действительно возникают вопросы: друзья, мы постоянно оказываемся на этих качелях. Да, а вдруг угадаешь, вдруг не угадаешь. И для меня это было болезненно. И я объясню почему. Самое главное. Мы теперь понимаем, каким образом выглядел бы мозг рептилии и лимбическая система моей мамы. Вопрос, как бы мой неокортекс в этом случае выглядел. Да? Извините, может быть такие за наивные картинки, но я думаю, что кроме как сделать вот такие вот глаза и сказать «Мам, извини, я потерял 2,5 миллиона рублей из 3 миллионов кредитных денег», я ничего сделать не могу. Ну, Мой косяк да, буду отрабатывать. И что бы произошло, если бы я еще при этом работу потерял? какие риски бы в этом случае были. Поэтому вывод, который сделан, да, он такой касается, что часто приходится слышать, что, Максим, ты говоришь о шикарных возможностях, а что, давай я там заемный капитал, возьму деньги взаймы, возьму ипотеку. Ребят, тоже об этом будем говорить. Насколько можно использовать заемный капитал, можно ли использовать заемный капитал, какая доля должна быть заемного капитала. На самом деле можно. Просто есть определенные лимиты, которые определяются легко, какую суммой можно рисковать. Что же было в итоге дальше со всей этой историей? Было бы бы! Я понимаю, что история не любит сослагательного наклонения. Построил график Сбербанка с 2008 года по 2018 год. Соответственно, еще раз я показал, да, то есть здесь получается вот слева видите разговор с мамой, обозначена точка, когда акции Сбербанка стоили 47 рублей. Обозначена нижняя точка, когда акции стоили 13 рублей 17 копеек, падение составило еще 72%. И исторический максимум цены, который был в этом году составил 275 рублей. Вне зависимости от того, купили бы мы акции по, 50, по 47 рублей или по 13 рублей 17 копеек, даже после того, как акции Сбербанка скорректировались и сейчас стоят в районе 200 рублей, все равно... 3 миллиона рублей, инвестированные в акции Сбербанка за 10-летний промежуток времени превратились бы в 12 миллионов по текущему курсу или в 17 миллионов по а, максимальному историческому значению. Если бы, соответственно, мы покупали по 13 рублей, то в этом случае мы бы заработали с вложенных 3 миллионов рублей ну, практически 1 миллион долларов, да? но если брать нижнее значение и максимальное значение, но ну, опять-таки, мы этого Тогда не знали, потому что я все-таки был начинающим, я был уже человеком, который работал с состоятельными людьми, но не сверхсостоятельными. Я работал в тройке «Диалог» три года. Мой инвестиционный опыт был три года. Возможности использовать собственный капитал на тот момент не было. Поэтому даже после коррекции 2008 года, если говорить о текущем уровне, все равно прибыль бы составляла 12 миллионов или 45 миллионов рублей, соответственно, если бы купили по самой нижней границе цены. При всем при этом, друзья, нужно понимать, что дивиденды с 2008 года у Сбербанка были там от 65 копеек до 2018 году. Дивиденды на акции Сбербанка составили 12 рублей. В этом году ожидается, соответственно, порядка 17 рублей дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка. Соответственно, если понимать, что мы покупали акции Сбербанка по 47 рублей, то сейчас бы этот портфель обладал бы дивидендной доходностью, давайте посчитаем, 36%. То есть акции, которые были бы куплены даже по 50 рублей, сейчас бы только дивидендов приносили не менее 36%. Опять, как сложилась бы математика, сумма кредита 3 миллиона рублей, 18% годовых, 55 тысяч ежемесячный платеж, рост активов бы составил в самом пессимистичном прогнозе на текущий уровень 12 миллионов. Дивиденды Сбербанка за 2017 год составили 17 рублей на акцию. А за 2018 год, соответственно, ожидают 16,73 рубля за акцию. А вообще, если посмотреть по денежному потоку, что бы мы получили? Всего за ипотеку, да, за тело кредиты и проценты, мы бы заплатили 7,2 миллиона. Сегодня стоимость акции составляла бы 12 миллионов рублей. За эти 10 лет мы бы порядка ну, свыше двух миллионов рублей получили только дивидендов от Сбербанка. Соответственно, если бы мы сейчас полностью все закрыли, мы бы имели активы в районе 7 миллионов рублей. И Ожидаемые дивиденды за 2018 год составили бы порядка 1 миллиона рублей. Друзья, задумайтесь, 1 миллион рублей дивидендов, но это было бы 77 600 рублей в месяц чистого дохода с учетом подоходного налога после уплаты прибыли с дивидендов. Поэтому получается, что опять же в текущей ситуации говорит, я все-таки был прав. Все-таки, читая книги, развиваясь в рамках тройки, диалог лучшего инвестиционного банка, помогая другим людям сохранять, приумножать деньги, к сожалению, я не смог победить рептильный мозг своей мамы, не мог победить лимбическую систему мамы. И самое главное, друзья, я не знаю, смог бы я победить свой собственный мозг рептилии и свою собственную лимбическую систему, когда бы мне акции действительно, кредит, который я взял, упал в цене на 72%. Я думаю, что здесь бы решение было таково, что при достижении 50 рублей я бы просто продал все, 50 рублей за акцию, продал бы акции Сбербанка, убежал бы с рынка, закрыл бы кредит и просто бы молился, да, что слава богу, что я этот кредит закрыл. Потому что есть тоже такого рода клиенты, которые когда попадают в рыночные риски, они действительно находятся в состоянии, что вот у меня убыток, мне бы по-быстрому деньги отбить продать все на этом рынке акций и делать с ним никогда больше не иметь, не знать, ничего не делать. И здесь нужно понимать, что мы с этим всегда будем сталкиваться. Хотим мы этого или не хотим, кризисы приходят неожиданно. Хотим мы или не хотим, на уровне физиологии у нас все равно эти мозги есть, да, и им надо каким-либо образом управлять. Если бы я знал, что оно упадет не с 50 до 17 рублей, да видел по 17 рублей надо было продать автомобили допустим купить акции Сбербанка у меня есть определенные выводы мало того вы представляете мое состояние да то есть от меня но при прочих равных условиях уплыл из рук просто вот так вот халявный миллион долларов но это по 100 тысяч долларов в год где-то за 10 лет вот как бы вы относились к тому что от вас уплыл миллион долларов просто Зная одну простую вещь, что вы не смогли победить рептильный мозг, будь то своего родственника или себя самого.